Нормально, ага. Значит, первое, что ты сделаешь, избавишься от белого с каким-нибудь вот таким цветом, да. Бирюзовый. Возьмешь ультрамарин, возьмешь бирюзовый и полностью избавишься от белого. И опять так же сметану. Да. Количество краски вот такое. Угу так чтобы если что можно было мастихину было что придавить угу. вот это количество краски нас интересует Спасибо. давай ага. так нюка дай ага. взяла синенький может быть немножко с краснотой и вот эти дальние горы сначала потренируешься вот здесь укладывать горы вот так, сдавливая с края мастихина Потренируешься, поскольку на этом месте все равно будет другое угу. Потренируешься Покажешь склоны Склончики покажешь Как там и есть, да? Угу. Я произвольный сдал рельеф, а ты постараешься повторить его А можешь произвольный В принципе, здесь не важно какой будет рельеф После этого, вот на такое ты возьмешь белица и положишь снежочек, и тоже потренируешься сначала в безопасном, а вот смотри, да, да. в безопасном месте, потому что если сразу пойдем туда, скорее всего нарушим и начнем. А так ты потренировалась, поуложила, поуложила вот такие сухомяточки. Угу. Прикольные. Да, да, да, да. Обрати внимание. Тень, свет. Тень, свет. Свет. Тень. Появляется уход в пространство. Идет этапное заслонение, да? Этапное заслонение очень выгодно смотрится. Сразу создает эффект пространства. Понимаешь? Понимаю. Молодец. Не получается. Ну, подожди, это же ты теперь понимаешь? Я, я это понимаю, А да. до этого ты вообще не знала. Не знала бы, что класть. Куда? Где выгодно положить снег? Не знала бы же? Конечно, нет. не знала. Не теперь будешь знать. Тоже вот, допустим, в этом местечке. Так, чтобы здесь снег лежал, потом теневая была. Понимаешь? Угу. Вот эти теневые, они очень нужны. Цвет тень, цвет тень, цвет тень. Уход в пространство произошел. Вот здесь так пространство не выражено, потому что, ну, как было, так и сфоткано. А мы преувеличиваем угу. эту идею. Потом у нас здесь будет внизу такое молочного цвета облако. Вот такусенькое молочненькое. Вот, так вот такое высенькое. Вот такой. Пластичный. Ага. Вот так прямо удалится. Вот да, понимаешь. И ты это все потренируешь, а потом запустишь. Но смотри, эффектно будет, если особенно белый прозвучит на макушках, а не здесь. Ты согласна? Смотри. Нечего здесь делать белому. Там уже тающий характер, там уже нет столько снега. Ладно? Как-то получается, как у вас тут. долины такие. Вот так красочку. Как вот такой траектории? <реклама> Нормально. В принципе, вполне съедобно укладывала, так что в бой. Суть-то я поняла, у него главное отработать. Можешь маленьким мастихином он будет более проворен а крупным мастихином вот эти вот вот эти склоны угу. хорошо напомни как мы должны были замешать облака с красным я добавила красным и где же он этот красный так, не бойся, что ты сразу боишься? Хорошо, значит ситуация такая, если ты хочешь сейчас и эти облака тоже накидать, то сначала ты накидаешь облака Итак, с краснотой. Я красную боялась много взять в общем дело. А там как раз красные. Я и синечку, смотри, и синечку подмешал. Сначала накидаем облака. А там не обязательно нарисовать как-то? Нет, конечно. Наоборот. Удачные движения мастихином лучше угу. оставить. Ты согласна? Смотри, какие симпатичные аплокаты. А вот там мне даже сероватые, сиролаты, грубезны добавили. Вот они массовые блочочки. Да. Вы голубезны добавили или как-то у вас они сероватые такие вот? Розовый и синий. А. То есть розовизные угу. плюс синечки. Угу. Посмотри, само, само формирует красивое. Угу. И даже дальняя гряда угу. видна, правда? Угу. <связь> Ой, какие облаченники. Значит, посмотри, что делается. В принципе, можно вот такую полосу создавать. Горы, облака, горы, облака, горы, облака. И так до линии горизонта. И вот их так и оставим. Ну посмотрим, мы сейчас будем смотреть, что у нас складывается. Может быть, что-то оставим, а что-то домоделируем. Так, сейчас туда посадим снег, который был ликвидирован. Итак. Жесткость левых краев, да? Жесткость, рванность, так и прилично снегу. Общем, безупречно. Да. Согласен? Даже подрисовывать ничего не С вас немножко, тебе Я здесь нет. ты если что, заберешь какой-нибудь кусок? Ой, нет, я лучше <с> подсматривать. Помнишь вот эту идею заслоненности, да? <с> Здесь дерьмо снежок пород, я сейчас со мной. Смотри, не переборщи, потому что один раз ты в теневые попереборщила. Ой, ой. Везет же? Да. Правда. Так ощущение, что там. Вырезать можно, добавлять. Одна гряда пусть заслонит другую. Вот ну вот здесь, я думаю, что немножко надо, потому что иначе собаканно... И деликатен, и да. да. У -у -у. Чтобы... И вот нашу это, да, вот такая какая-то. Вот такого цвета, Вот такого какого-то. Согласна? Угу. Вот она. И на эту зелень уже делать надо, да? Сейчас еще сейчас можно и сюда вот эту зелень подогнать сразу. Подгонишь, подгонишь, подгонишь. Потом берешь синьку, немножко с розовинкой и перечеркиваешь все, что таким трудом нажито. Честно, спокойно перечеркиваешь. В общем, техника такая, как гола, мы делали. Да. да? да. Только более. Пока только синий и, нет, и розовый. Пока только их. Хорошо? Нет, нет, То есть, нет, потом нет. еще коричневый туда введем. Но пока синий с розовым. И, в общем, слой вот такой вот. Да. На переднем плане будет коричневый, голубой они Зыковатые. более ядренные вот они уже дозаслонят все, что мы не дозаслонили все. так уж и живут вот эти вот синят они синят совсем не обязательно туда было столько густой краски Не, не, не желток зеленит. А разб... зеленит.. Вернее, без желтоты бирюзовенькие. Смотри. согласен Мало кстати. Да, что там же облака похожи. Ну да. Правда? Смотри, сначала накидал вещества, чтобы было выразительно краю. Здесь это все соединилось с облаком. Согласны? Угу. Ущелье какое-то. Согласны? Проверяешь там видишь? Не? Нет, я не проверяю. <с просто вот эту вот это ущелье, я никак ее вот, кстати говоря, тоже. Ага. Это тоже облачко. Облачко идем. Да. Помнишь, я с краснотой сюда закладывал? Чуть-чуть этой красненочки. Смотри, как не хватало, правда? Вместо этого зеленого. Так. Вел, смотри, я чуть-чуть -то -то подмешал тот зеленый, который у нас на переднем плане. И он растворился в синьке. Ну, и синь. в принципе стал да, угу. э родным этому удалению. Он просто этот зеленый такой тряпкой делается. Да дойдем. Несколько склонов по легкому произошло. У ну, нас вообще, вообще так, такой. Какие личицы с вами? Какие у вас такой яркий цвет? с вами? Какие личицы Смотрим. Подножие мощно зеленит. Это долина прям как река там. Mm -hmm. Чуть-чуть пойдет на можно даже сделать вид, что оно пошло, утекая туда. Да? Немножко прихитрить. Так, это уже красота здесь. сначала да, положим смысле, темное пятно да теневое а потом найдем в них содержание Ладно? Космотой а, да. взял. А -а -а. Подумал, а -а -а. Может и кисточкой под, -под чуть-чуть подрисуем? Ну, в принципе, идея такая. Все, а -а -а. Намек понял, да? Здесь тряпочкой тоже можно будет, да? Лес этот. Нет, не, не обязательно тряпочкой, лучше этот лес будет вот таким чвяком. Согласны? Просто у нас здесь ровное, и ну, Чебяк, это, там малейший, чайбят, малейший раздражитель это, создает эффект равнины, там, равнины и торчащих на равнине. Так, домичек. Да? Как-то без домичка будет неинтересно. ну, вопрос, ну да, это геометрия Зачистим ага. территорийку. Пейзажи, древенский домик, но он открытый. <свят> <свят> у меня получается. Свет у нас падает с этой стороны. Исходим из этого. Угу. Угол дома выгоднее чуть-чуть осветить. Вот тут часть дома выгодно чуть-чуть осветить, mm -hmm. чтобы самое главное произошло в этой форме. Свет, тень. Mm -hmm. Так, входик сделаем. Это немножечко заслоняет домик. Угу. Освещенная часть крыши. пошел туда угу. почему нет так положишь нет ну да ровно стоит. крыша сделала вот такое движение зеленая надо она как будто отражает зелень тень воды этих нет давай поставим а, трубу. трубу чтобы они там пироги делали хотя бы могли делать сюда смотрит тень Дымок тогда. Отличная идея дымочка. А ты можно сделать, наверное, по-сухому. Конечно. Беленький. Дым да, да. Да. Да, просто замечательно ляжет сюда. Будет, во-первых, рифма облакам, которых очень много. Так, хорошо что это ты сделал? Ну, как, вот, как, Сначала пальцем карта. сделала это на, на фотографии, а потом решила это срисовать. Называется так. Да? Нет, это не так. Ну дай картинку. Точно. Чем больше заслонений, смотри, тем больше эффект пространства. Ты согласна? Угу. Смотри, как они позаслоняли, вот эти мысики, позаслоняли и создали уход. Правда? Правда или нет? Правда, правда. Только я смотрю вот эти ступеньки. <coughs> Что это такое? Звери. Полосатое. Звери. Разве оно там полосатое? Смотри, совсем не обязательно бомбить густотой краски, без всякой меры. Не будешь большой? А, нет, не буду. Это так делать. Что такое? <coughs> Как мы эту скалу зелень-то пустить, как можно собрать? Смотри, одно наезжает на другое, mm -hmm. да? Mm -hmm. Так, хорошо. Я, наверное, сделаю здесь зелень сделала, да? Ага. На склонах. Угу. Да, даже освещается. Свет под... Нет, просто на склонах там зеленые плешенки. Я так старалась, Я стараюсь. Смотри. То есть мера вещества угу. должна быть такая, чтобы удобно было это сделать. Когда мы лишнее вещество положили, и оно уже не хочет исполнять, сбрить. Понимаешь? Расскажу. Ну, здрасте. Если вы сзади стоять, вот так нарисуйте сзади, повторять, то, может, легче будет? Конечно, легче. Ну, дороже. Так. Вот хорошо значит когда будешь с передними этими да. деревцами работать сделаешь так сделаешь внятную отделенность смотри даже коричневый дел коричневый желтый и зеленца внятную отделенность одной гряды одной гряды от другой гряды Одна заслонила вторую гряду, заслонила, вторая заслонила третью гряду. Согласны мне такое? Причем надо начинать не с заднего плана, а... Нет, надо начинать не с каждого отдельного деревца, а сразу с гряды. Понимаешь? Угу. Я создал три гряды, заслоняющие друг друга. Друг друга. То есть... То есть даже можно так оставить красиво. Ну, немножко... А, простовато, просто вот в эти места чуть-чуть черноты, черноты, черноты. То есть когда рисуем деревья, рисуем целую гряду. Иначе будут просто хламничек. А вот когда они, смотри, Цель, но видишь, какой mm -hmm. зигзаг сделал, цельный зигзаг. Когда они цельно выстроены, тогда интересно. Mm -hmm. Это не значит, что в теневой совсем никакого э, шевеления не должно быть, но смотри, mm -hmm. три сегмента, mm -hmm. да? И здесь так же сделать. Да. Можно. И с горами здесь вот так же поступить. Как-то так. Ладно? <связывая> да. Так. Так. Да. Так. да. Хорошо. <связывая> Значит, это у нас... Вот смотри, просвет, а, я думала, что это на который заслонен теневой крупного дерева на переднем плане, второй эшелон этого же крупного дерева, вторая, вторая часть кроны освещенная часть кроны. Вот она. Поскольку это передний план, то здесь можно внятно пофактурить mm -hmm. на дереве, создать. и морская фигура ты видишь я опять создаю крупные бугры крупные заслоненности ты видишь да? Один, второй и все это в рамках не одного дерева. Теню и еще подбросим. Это не лес, это геониды даже здесь вот. Какие-то Так. Не ожидала? Нет. То -то. Даже не полагала. Фу. Ну и все, ништяк, да? Видишь, ты помнишь, я подготовил ситуацию, да? Такой просвет. На макушечках. Вот это Чвякивань, Чвяканье. Его, конечно, нужно освоить в этой жизни, оно очень удобное. Вот. Оно не так сложно, как подобное делать кистью, но все равно требует, конечно, некоторого освоения. Итак, это на переднем плане внятно, uh -huh. да? Это на втором плане внятно. Теперь нужна внятность того, что это на третьем плане. Ты согласны, что эта гора темнее, чем дальняя? Или нет? А почему она у тебя была светлее? Зеленушку хотела как-то подговорить. А, получается, скала немножко приколета. Все. Небольшая плата здесь есть с плешенкой. У этой дальней скалы дымка, которая ее отделяет. То есть она здесь светлее, чем по краю. Угу. Ты согласна? То есть тональные проявления очень важны, да, то есть степень темности, не только цвет, но и степень темности, правда? особенно больно со светами. Особенно больно с... С... с тональными решениями. Но если этому уделить свое внимание в сознании своем, задавать себе вопрос, что темнее, что светлее, что темнее, что светлее. В институтах, к сожалению, часто именно учителя говорят, подходят ученику говорят, что темнее, что светлее, это или это? Ну, допустим, это или это? Вон. Это, допустим, темнее. А почему ты сделал светлее? Этот вопрос они задают пять лет учебы в институте. Зачем? Тогда, по идее, надо вот с этим и... навсегда сразу угу. смириться. Понимаешь? Да, согласна. Вот, а я не поняла, вы эту дырку сделали, как будто она там, это с чем? Ну с чем? там тоже раз... перезумплен... грязца, там все смешано в кучу. Цветовая грязца. какая деликатная тональная разница например здесь можно было бы еще облаками разрезать вот ее, я хотела вас спросить которые бы повисли на я над просто этим. видела там облака и думала, вот как вот тут вот сделать ну по сухому, по знаю, сухому по потому по что мы образом. там густо работали и будет очень трудно Смотри, синенький плюс бирюзовенький, возьмешь эти два цветика и немножечко теперь кистью поформируешь вот такие кругляшочечки. Ну, вот такие, такие да? да, круглешочечки. Угу. Только посматривать обязательно на картиночку, чтобы не переборщить. Как пыталась убрать и не положи картиночку? Согласна, да? Mm -hmm. То есть более крупные места вот эти вот открытые чередуются с мелкими а то мы много вот смотри кстати более светлый мигнул хорошо а ну-ка вот, желтенький разбил подсунем <связь> Так? Да? да. Вот тут села. Ага. Ага. Вот я хотела сделать кисточкой травочку, но побоялась, ага. что смотрю тебе все. Смотри, да? Угу. Лёгкой лежачей кистью касание как бы первый план, а там да, вот... да. А там она уже соединена да. в целое, сбивается визуально. Цветок цветет или ландыши. Кстати, еще можно цветов посадить. Нет, это лишнее не надо. Цветы. Ага. Особенно на зелень такая вот. Ну да, да, да. Воздух и вот это все лишнее. Значит, помни, что у тебя впереди идея. Тумана, дыма, в смысле. Вот ну, так и хорошо. Нет, это не хорошо. Ты потом просто на это место более светлый загонишь. Ну, надо, наверное, светлый не жирный, да? Нет, нет. А ты просто да. вот так вот на палец да. возьмешь вещества, буквально из пачков, угу. чуть-чуть палец, испачкав, Я как кремчичик Сейчас он, конечно, не захочет. Красный. Ага. А потом прямо по сухому оно И главное, если не понравится, тут же стерло И ничего не осталось А вот еще, Игорь, скажите, тебе такую вещь Туман, как его делать? Вот, или облако? здрасте а мы что делали не не вот если вот Еще туман такой положится сверху, или облако здесь То же самое, возьмешь на вещество Натерло-натерло, и потом оно раз коснулась туда, зашло чуть-чуть. Понимаешь? Это по сухому, да. Вот так, зашло чуть-чуть туда. К примеру. Угу. Чем больше оно вот раз, разрежет, тем... но опять же, не переборщить, да? Ну, по сухому ты же увидишь. Лишнее положила, убрала. согласны по сухому тут много чего можно сделать. Да? Не надо, зачем здесь по-сухому что-то доделать? только туманы, которые можно немедленно убрать. О, надо не будет тогда картинку такой подобную найти и, и в следующий раз опять как раз с туман, да? угу. Или вот облака. мы вот, ну, в горах были, в, Арселу, в зоопарк искали, заблудились. И вот они. Просто веселье, все висит прямо над тобой, в тумане. Говорю, угу. Класс, везет тебе.